И всем привет, меня зовут Макс Риск. Давайте начнем. дубль 2. Да. Так, вот, значит, канал. Подписка обязательно, ясно. Вот и колоколь ставим. Вот такой вот колокол. В общем, он показывает геймплей. Вот этот геймплей. Также... Тут зубы он заснял, на логично. Так, ну, тут, наверное, паузу делал Тоже паузу. Тут прибор. Это настоящий. Показывается. Ну, тоже все настоящий, блин. В общем, -то, заходите на мой канал. Заходите в, канал, в клуб канал находите его канал. Рекомендую его, потому что, как я вижу, Монбео-регион не так шик, крутой, фортовый. А вижу, что Мундер-Мистериас, особняк, особняк лучше. А также вижу, что мультфильм на канале Макс риск вам зашел. Он написал, кстати, когда выйдем ролик. Завтра новый ролик. у 10 минут назад, конечно, пишете Ок. Можно сказать, ага, я отвечу Ок он считай, завтра новый ролик выйдет да. он очень страсть на вот пожом каждую неделю один ролик бывает два ну конечно каждый день лучше как-то так. Вот так переходим давайте закреплен в комментарии есть социальные ссылки наш клан вступайте он должен быть активно кто не активно 30 день, день выгоняем там есть такой счетчик вступил выгонут вступил выгонут все он, считай, уже 50 нам накопилось вот, значит, помочь все нажимаем. Давай, пойдём, потом пойдем в катку. Как узнать, э, как удалить друзей, также на стив мы поиграем за него этому думаю, я разу бы не буду лагать, потому что я еще хочу геймплей чить. Кстати, напиши в комментарий, как вам геймплей без музыки. Ой, прикольно. Зато сначала для подписчика лайк, диск на этот канал. Давай, давай, давай. Да, но персонаж блин, у вас западает. Так, ну сегодня уже новый день, так что что-то ежедневные акции новоут. Или я уже открыл, точно. Открыл. Так, дальше. Друзья, нажимайте на эту функцию. Смотрите. Два часа. Но это активно друзья, как понимаю, из клана Макс Риск. Отлично, молодцы. Так, кто не активный? Кирилл. Не активный, тысячи 2007 год. Игрок. Так, код 350, запомнить как-то их, от кого 30 дней, то это плохо. Я и так тем более стараюсь играть. Стараюсь с ролик месяц. Да, можно канал продать. Может, мы друзей там? А я буду заниматься Ну а что делать? Как-то уже неохота. Ну, попробую. Так, мой Зинс, ЗМС, Дринкс, Миком. Продолжаем. выпад Джейд, про Карим, Игрок 1.67. 5. FitzTinks Store. И последний Мама Звери дэн 4 к Я вот такой знак, кстати, Никнейм. Вау, он с нами так давно? Вау, стой. Че-то я такой Никнейм знаю, он стрим на Роллоксе. Это, конечно, шикарно. Ну что, я тебе запомню теперь. Под 100 баннических систем вспоминаем и ставим мне оценку. Прикольно, тема. Так, кво, Никон. Точно Никон. а По-любому, про но не видно, что. Хорошая киста, тоже хороший больше, чем у меня, да? Тысяч, тысячи У них 9000 кубков и у них 7000 У меня сколько? Ну, видно, что. Хай остаются. Это у нас такой будбах. Что хай остаются. Вот, значит, мама, звери 5900. А я сотка установил. Может, нужно увеличить, а то как тоже? Максимум, максимум, максимум. А давай увеличим, реально. Чтобы оставалось 49 мест. 5000. Да, вроде бы легко. Я тем более мне с чем так собственно нет печенька я знать покажи пожа ну то пожа так у меня сколько ляво ляво покажи тут подожди что такая быстрая игра а? но ну, что это такое вот. 7872 нажма на настроечку увеличиваем максимум вообще 6 команд 500 авто удобрения ох ох ох слушайте они да не, нет заявки хаки да хай заходит автомате так вроде бы куда он 3 балла получил зайти со последний раз на прошлом день это как задача э, мик хорошие баллы кирилл вот этот актера помните вам ой блин походите 103 тысячи 159 баллов из 10 тысяч из 20 тысяч на системе а у меня еле-еле скоро даю. так что сори бро но блин это уже у тебя низкий аттестат блин тот который перебор два раза меньше у меня капец Да, даже не активный то да я активный между прочим карим ну ну один один хватит думаю. но если сейчас я найду еще меньше аттестат и то что не заходил и балл вообще по нулям туда в принципе ищи товарищи О, окей окей а потом поищем все. уже два балла получает 11 22 то есть кто-то хочет проиндовать титул занять понимаю а у меня 10 9 баллов нормально в прошлой неделе 9 баллов а теперь уже 10 потихонечку потихонечку выше выше до 12 майм системы <кх> потому что началась игра начались новый геймплей сразу зашевелился интересно что там было а так я ч другое делал играл другие захватывал какие-то страны за италию играл за россию в все такое все а теперь я теперь вернулся в зубу покажу случайно покажу свои навыки что не зря тренировался только получаю что-то важно ну, желательно уже хоть что чем-то хоть нибудь, ну, и заняться. Пошли за ним. Как тебе такая дикая? Опа-на. тихо тихо Не, давай к нему. Сделать такой шаг. Потом шаг и мат, блин. опа она Забираем сок. Я же сок убрал есть там все такое опаснейшее, Вот что-то скажу тебя бля. Эй, пацаны, что, вы, блин, делаете? Хотел мне забрать, бро, а? <соспом> Не, пошел он. Да, хитрость сделан. Так, подожди, у нас есть аптечка, разве есть? На да, по покажем, и чтобы мы получили вот тут что-то есть такое плохое, нормально. Пошли. А Стол все видит, как говорится, да. Если включает функцию пробел, у меня так. Он все увидит, да, как понимаю. То есть никто меня не скроется, это отлично, что я не буду бояться никого. А кто в кустах, кто будет вот плохо. То есть мне нужно, когда я в кустах чаще всего играть. Во, что-то не пишется очень странно, вот почему. О, Во, первый уровень. Блин, напугал меня, блин. блин, блин, блин. Жира. Ладно. Как сражаются главное тут хоть кубки поднять хм. шлем а первый уровень как то знаешь со мной играют мощи не понимаю ну ладно зато у меня все серебро кстати нормально когда будет зовут тогда я на золото пойду чтобы хоть как-то побеждать так, ну я с деньгами, наверное, не буду драться, почему нет? Так, я не знаю, почему тут ТикТок блин, установлен. Мы с вами ничего не смотрели, а вы хотели бы смотреть, а? Откуда ты знал? ну что теперь, ну все теперь. Нет, нет ни смоет это все мое. Блять, блин, а на тебя нападу, еще? Ага, два на домов, блин. Задрали! Чё, блин, пристал, блин, камня? Вообще мат, тебя не ладно. Смотрим же. как говорится, забрал мой контент. Теперь я не автор данного канала. Ну ладно, блин, то уже тут заберем канал, да как говорится? Строю конкурс, блин, тебя забирает. На, забирай. Сегодня твой день.